Ну что же, 7 техник использования мозга и краткое содержание э, того подхода, которым я пользуюсь, буквально в двух словах. Э, моя работа состоит в том, чтобы учить людей управлять состояниями и учить людей коммуникации. И сегодня мы в основном будем говорить про управление состоянием. Для чего нам это нужно? Потому что э, в основном... Вы, те, кто работает сложными, быстрыми, высокоинтеллектуальными ответственными проектами, сталкиваетесь с забавной задачей. И суть этой задачи состоит в том, что вам нужно быстро входить в состояние, быстро настраиваться на решение сложных задач и показывать высокую интеллектуальную производительность. Часто на фоне стресса, часто на фоне давления времени, иногда руководителей, да, project-менеджеров и всей ситуации. И классический тайм-менеджмент, он такой весь классный, в нем есть дополнения, такие, как, например, getting things done, очень красивые подходы, которые, к сожалению, все равно не решают все этой задачи. Почему? Потому что, хорошо, у нас есть список задач, но, во-первых, этот список задач постоянно пополняется и часто пополняется внезапно, во-вторых, да, не важно, какую задачу мы решаем, важно, в каком состоянии мы ее решаем. И каждый из нас был в такой ситуации, когда мы знаем прекрасно, что нам нужно сделать, но мы не можем включиться, не можем настроиться и не можем показать ту производительность, особенно в интеллектуальной, эмоциональной сфере, которую ну, хотели бы и которую себя бы ожидали. Что здесь важно? Здесь важно то, в каком состоянии мы туда приходим. И вопрос, что такое состояние? Состояние – это режим работы нашего мозга. А у наших девайсов современных есть режимы работы. Если мы берем шуруповерт, он там может закручивать и откручивать. Если мы берем а, смартфон, то у него есть режим без звука, режим в самолете, а, всякие другие режимы. Вот у нашего мозга тоже есть режимы работы. И эти режимы – это такой как бы, набор настроек, который настраивает наши сенсорные системы, что мы... Слышим, что мы воспринимаем из окружающего мира и, соответственно, что мы можем сделать в окружающем мире. Вот это определяется состояниями, да? Что с этим можно сделать дальше? Если у вас есть задача, например, писать техдокументацию, я знаю, что это одна из таких скучных задач и требует от вас больше всего настройки, больше всего да, сложностей вызывает, и если э, вы решаете задачу с упавшим среди ночи сервером, то, соответственно, вам нужно совершенно другое состояние. Это два разных состояния, и это два разных режима работы вашего мозга, э, вашей нервной системы, которые позволят эффективно решать эти задачи. И есть такой вид э, деятельности, который все мы делаем, да, это э, отдых. Идея, еще раз, это э, в каком режиме мы подходим к решению задачи. И разные задачи требуют разных настроек и э, разного состояния. И вот эта часть совершенно не учитывается. И мы уже начали говорить о том, что есть такой вид деятельности, как отдых, который является чрезвычайно важным для восстановления ресурсов. И состояния для разных видов работы нам нужны разные. И здесь возникает элемент вот этой настройки, да? Потому что состояние не возникает само по себе мгновенно. Даже если нам нравится работа, и мы профессионал и много раз сталкивались с этими задачами, все равно требуется какое-то время на то, чтобы включиться в работу. И потом, после того, как мы закончили ее, нам нужно время для того, чтобы переключиться на другое состояние, либо для другой деятельности, либо для отдыха. Соответственно, вот этот вот элемент, который отсутствует в основном в тайм-менеджменте, и дальше, естественно, возникает вопрос, а как выбрать состояние, может быть, точнее описать, что такое состояние для того, чтобы понять, Потому что это не слишком распространенная технология, не слишком распространенный термин пока. Да? И как настраивать себя, как включать эти состояния. Вот сегодня, собственно, наша с вами задача обсудить какие-то достаточно простые вещи, которым можно за два часа научиться. В смысле технологии, настройки на ну, вот, работу какую-то, на высокую производительность в интеллектуальной сфере и настройки на отдых. И мы с вами говорили о том, что у мозга, у нашей нервной системы существует пластичность. Это такое свойство врожденное человеческого мозга. Когда он сталкивается со, с разными задачами регулярно, он начинает обучаться и перестраивать себя физически для того, чтобы лучше справляться с этими задачами. И я приводил пример лондонских таксистов, люди, которые проходят экзамены. И в этот экзамен раньше, во всяком случае, входила задача, им могли предложить любой дом и любой подъезд, и они должны были по памяти рассказать, как туда подъехать, где находится эта точка в городе. А это гигантский мегаполис. И нейрофизиологи обнаружили, что мозг лондонского таксиста имеет другую структуру, чем мозг людей, которые не ориентируются так в пространстве. Часть мозга, которая отвечает за ориентацию в пространстве за запоминание трехмерных объектов и а, планирование своего перемещения в пространстве, у них была больше физически. И это говорит нам о том, что мозг в каком-то смысле является как бы мышцей, да, то есть чем больше мы его тренируем а, определенным вещам, тем он становится сильнее и даже больше физически в некоторых своих частях. И это может нести за собой позитивные последствия. Когда вы тренируетесь чему-то, учитесь и регулярно решаете какие-то задачи, вы, безусловно, становитесь ну, более эффективным их исполнителем. Вам нужно все меньше и меньше и меньше усилий, времени для того, чтобы настроиться и лучше их решать. Но с другой стороны, есть негативные последствия того, что мы называем пластичностью мозга. И одно из негативных последствий – это, например, выгорание. Когда человек приучает себя использовать самодисциплину, самопринуждение для того, чтобы э, выполнять какие-то сложные задачи. И мозг обучается тому, что для того, чтобы включиться в режим выполнения этой задачи, постоянно нужно прилагать усилия и постоянно нужна самодисциплина. И он предполагает работать с этим давлением. Это один вариант, другой вариант. Это э, когда мы, например, опираемся на кофе, энергетики постоянно, да, и мозг снова же начинает привыкать к этому. И вот вопрос состоит в том, как нам построить свое планирование рабочего дня, настройку на состояние, учитывая, безусловно, реальности, в которых вы существуете. Это внезапные сложные задачи, это а, кризисные ситуации, это иногда необходимость перерабатывать и ночные дежурства или когда а, проект заканчивается и нужно на протяжении какого-то спринта выложиться по полной программе. И как нам переключаться на отдых и как, чему мы здесь научим свой мозг, как мы будем использовать эту пластичность, как нам Действовать так, чтобы он в итоге не, приш... не привел нас к выгоранию, потому что выгорание – это одна из для интеллектуальных профессий, высокопроизводительных, одна из больших проблем. И его коварство состоит в том, что выгорание имеет внутри себя этапы, но замечаем мы чаще всего только финальный этап. И оно для человека происходит, он его замечает как бы совершенно внезапно. Да, и он не может, э, не понимает, что произошло, потому что первым этапом выгорания является э, состояние, когда мы слишком сильно увлечены каким-то проектом. И знаете, как человек, выигравший в лотерею, когда мы чем-то увлечены, заинтересованы и включаемся в это, у нас есть много как бы психической энергии, эмоциональной энергии. Э, способности концентрироваться. И вот человек, который выиграл в лотерею, он начинает очень часто тратить эти деньги так, как будто бы они никогда не кончатся. То же самое человек, сильно увлекшийся проектом или попавший в него, может сделать со своими эмоциями, психической энергией и временем. А, да, это первый момент, и в нем происходит много ошибок. Мы начинаем ограничивать себя в отдыхе. Мы откладываем какие-то личные дела, заботу о здоровье, восстановлении, общении и так далее. И это как раз создает фундамент для выгорания, который всем нам известно. Это когда у человека нет сил и когда он буквально не может включиться и чувствует себя вялым и слабым. Да, Есть еще этап, когда мы чувствуем раздраженность, и у нас обостряется какая-то реакция, когда идиотов вокруг становится больше, и мы ярче реагируем на какие-то даже не очень сложные, но не совсем комфортные ситуации, и вот когда мы двигаемся по этим шагам, мы не думаем, что сейчас происходит выгорание. И как нам построить взаимодействие с собой, собственную самодисциплину, планирование собственных действий, так, чтобы не привести себя в этом направлении, потому что Очевидно, что бывают люди, и э, я не знаю, может быть, есть примеры в вашей сфере в таких э, мастодонтов, дедушек, которые продолжают жечь, продолжают делать какие-то крутые вещи. Да, в музыке очень много таких людей, которые э, в, даже ну, в таком солидном возрасте мощно выступают, продолжают выкладываться, там нет никакого выгорания. Вот как э, быть такой ой, звездой рок-н-ролла, который может действовать и показывать класс до стольки лет, до скольки захочет. В этом, собственно, вот задача а, того подхода, про который мы говорим. И я вам предлагаю а, подумать вот о чем. Да, почему у нас возникают иногда сложности, почему возникают трудности в том, как мы планируем что-то, живем и а, организуем. Потому что мы очень часто начинаем думать, что мы живем в окружающем мире. И люди строят карьеру в окружающем мире, люди строят взаимоотношения в окружающем мире. И вот это вот действие в окружающем мире является чрезвычайно важным. И когда мы не можем сделать что-то правильное, не знаю, например, вы решили ходить в спортзал. Да, а, как можно ходить в спортзал? Есть счастливые люди, у которых есть потребность в этом. И им очень нравится, и они просто ждут этого момента и хотят туда ходить. Большинству людей, особенно когда у вас есть высокая нагрузка на работе, есть семья, дети, про которых нужно заботиться, и вы не высыпаетесь, нет такого особого сильного желания, да, и себя нужно как бы заставлять. И мы используем то, что можно назвать силой воли, там, или топливом, если хотите, да, в качестве ресурса для ручного управления. То есть мы берем ручное управление над своей жизнью и начинаем вводить себя в спортзал. И все знают, сколько это может продлиться. Так мы можем проходить там неделю, две, три, четыре. Но если потом мы не доспали, возник какой-то кризис на работе, там сложный проект, больше давления, у нас не хватает вот этой силы, мысли топлива, этого ресурса силы воли для того, чтобы продолжать этой частью жизни рулить на ручном управлении. Мы переключаемся и используем ее в другом направлении, потому что это очень ограниченный ресурс. И здесь нам становится очевидно, что как только мы убираем ручное управление, что-то берет управление на себя. И это что-то, это наш мозг, а, да, это система, которая по большому счету не совсем связана с нашей личностью, это разные совершенно сущности. То есть у нас есть вот личность, то, что мы называем собой, и эта личность живет внутри мозга, а не внутри окружающего мира. Мы иногда можем взять это ручное управление, чтобы водить себя в спортзал. Но как только мы снимаем руку с пульса, мозг возвращается к шаблонам, автоматическим программам и к тому, что можно назвать работой нейромашин. Да, то, что можно назвать привычками. И качество нашей жизни связано не столько с тем, сколько у нас силы воли и какие правильные действия мы предпринимаем при помощи силы воли но в частности качество нашей жизни связано с тем, насколько качественные шаблоны и нейромашины у нас построены, потому что именно в моменты, когда мы живем где-то сказать на автомате, э, да по скриптам неким, э, мы и организуем качество своей жизни. И то, что мы называем силой воли, очень важно не тратить на ручное управление и действия в окружающем мире. Очень важно использовать этот Ограниченный ресурс для настройки шаблонов нейромашин, которые позволят вам показывать высокие результаты в вашей работе, личной жизни, заботе о себе и построении всей своей жизни в те моменты, когда вы не следите за этим э, осознанно. Да, и идея очень простая. Представьте себе, что ваша работа состоит не в том, чтобы строить окружающую жизнь, потому что если мы строим карьеру. И знаете, есть такое выражение, что неудачники ставят цели и добиваются их, победители строят системы. Когда вы строите систему, это э, некая да, совокупность процессов, которая будет воспроизводить и систематически добиваться нужных вам результатов. То есть можно сделать усилия и выполнить текущий проект очень круто, а можно обучить свой мозг, можно натренировать себя так, чтобы построить систему выполнения этих проектов, так, чтобы в следующий раз Эту работу на себя взяли нейромашины и не тратили на это такое огромное количество вашей осознанности, вашей силы воли, вашего сознательного ресурса. И наша с вами работа состоит в том, чтобы увидеть, что одной из важнейших нейромашин является нейромашина того, как мы планируем свою работу, как мы настраиваемся на выполнение нужных задач, как мы перенастраиваемся с одной задачи на другую, как мы... Переключаемся в отдых и сон, например. И первое правило, и первые технологии, да, это в, в общем некий контекст, в котором я предлагаю думать о, о том, чем мы будем заниматься. Потому что вы, как люди, которые работают в сфере интеллектуального труда, Ваша эффективность, удовольствие и стоимость на рынке зависит от качества результатов вашего интеллектуального труда. И здесь очень важно помнить о том, что качество зависит от того, в как функционирует ваш мозг, как вы умеете его настраивать или вы полагаетесь интуитивно на свои какие-то природные способности. Я предлагаю к вашим природным способностям, к вашему образованию и тренированности добавить элементы, преднамеренного, эффективного управления этим процессом. И первое правило, и первая технология, которая очень важна для того, чтобы получать высочайшую производительность без выгорания. Да, потому что нас все-таки интересует это. Это умение ограничивать время работы. Что я имею в виду? Многие из вас работают в компаниях, где у вас есть очень высокая нагрузка. И идея не в том, чтобы вы работали меньше времени, чем вы обещали по контракту. Идея очень простая. Мы часто в интеллектуальных задачах, в сферах, в которых нам нужно выкладываться, особенно если нам это нравится, имеем такую тенденцию. У нас есть, например, там 8 или 10 часовой рабочий день. И если мы не успели доделать какую-то работу, если мы очень ответственны, мы можем раздвинуть границы своего рабочего дня и продолжить работать. Это очень большая такой соблазн и очень большая склонность людей с творческим мышлением и людей изойти, например, делать это за счет вечерних и ночных часов, раздвигать эти границы. И это одна из самых опасных привычек, потому что если мы делаем здесь, да, с точки зрения мозга, что здесь происходит. Во-первых, у него мы уменьшаем время отдыха и Здесь у нас есть культуральная интуитивная история, что чем больше я работаю, тем больше я сделаю. Но штука состоит в том, что производительность нашего мозга, она, да, вот если у нас iPhone или там другой смартфон, да, и он разряжается, он на 80% заряда, на 50% заряда и на 30% заряда будет давать нам весь функционал рабочий. Вот с человеческими существами такого не происходит. У нас удивительная способность, что когда у нас есть полный заряд, у нас включаются дополнительные функции, дополнительные мастерства, внимательности, качества производства, скорость реакции, и мы можем использовать весь свой IQ и весь свой багаж. Если мы устали, если мы перешли в режим энергосбережения, да, я думаю, что здесь даже объяснять не надо. Многие из вас во время проектов, после каких-то переработок находились в режиме энергосбережения. В этом режиме вы не можете эффективно и классно работать. Вы буквально не можете получить от себя, как будто бы какие-то функции не работают. Не так классно работает память, не так четко работает внимание, не так быстро вы реагируете. Не такие элегантные, красивые решения вы находите. И это будет касаться и работы с технологией, и с документацией, и с людьми. Да, и в работе с людьми в этот момент мы становимся более напряженными, более э, ярко реагируем на критику или на то, что нам показалось критикой, нам сложнее общаться и так далее. Вот еще раз, это очень важно. По мере того, как разряжается наш внутренний аккумулятор, это метафора некая, отключается функционал и Удовольствие, максимальная производительность и, естественно, вознаграждение мы получаем на высоких уровнях заряда. Поэтому интуитивная вот эта вот идея, что чем больше я работаю, тем больше я сделаю, она не срабатывает. И мы все прекрасно это знаем, но не признаемся себе в этом. И всегда есть надежда, что выпью кофе, напрягусь и все-таки смогу показать высокие результаты, несмотря на усталость. И на уровне мозга мы начинаем его истощать. В западной культуре у нас есть вот эта история, что время – это деньги. Время не ждет, деньги не спят. И, например, ко мне приходило огромное количество людей, в частности из IT-сферы, которые ставили мне задачу на индивидуальных консультациях. Они говорили, я бы хотел научиться меньше спать, потому что они считали время на сон неэффективной тратой сил и времени. Да, они не рассматривали это как некую ценность. Они не рассматривали восстанавливающий потенциал сна и то, что у этого времени и этого процесса есть задачи. И многие пытаются научиться спать меньше. Это не срабатывает ни по физиологическим, ни по психологическим причинам. Это сработать не может, потому что время не так похоже на деньги. Мы не можем одинаково обменять по одинаковой цене линейно каждую минуту. Вы же не работаете киркой в забое, да? вы не шахтер, не уборщица. Все-таки не только время ваше имеет цену, но то, что вы можете за это время, те результаты и качество их, которые вы можете показать. Поэтому очень важно именно наполнение и вот эти минуты, за которые вы создаете высочайшую интеллектуальную стоимость. То есть для меня здесь метафорой времени является стена музея. Да, в музее есть в хранилище огромное количество красивых произведений искусства, великих, но их не вывешивают все, одновременно не завешивают всю стену. Наоборот, чем более значимо произведение искусства, тем больше места и пространства ему выделяют, чтобы оно имело возможность прозвучать, чтобы мы могли на него отреагировать. То же самое очень часто касается интеллектуальной работы. Да? Вам нужно время вокруг этого, вам нужно время, чтобы ваша дефолт-система, то, что в психологии называют бессознательное, могло обработать э, те данные и знания, которые у вас есть, и выдать вам интересное озарение, некую интересную идею изнутри, которая позволит решить ту задачу, которую вы решаете. Поэтому здесь э, второй момент психологический, когда мы пытаемся расширить вот эту границу и думаем, ну, если что, я поработаю подольше. И этот психологический момент выглядит так. Когда мы думаем о себе в будущем, мы представляем себе себя чаще всего более сфокусированным, более внимательным и более компетентным, чем сейчас. Это автоматическая встроенная в нас иллюзия. У нас есть постоянно надежда, что мы будем круче, и в будущем мы лучше будем справляться с этими задачами. Именно поэтому, когда мы что-то откладываем или планируем на будущее, мы планируем, что мы быстро это успеем. И очень часто оказывается, что в реальности мы не успеваем так быстро, как мы запланировали. Да? И это тоже вредит нам, потому что мы рассчитываем, что мы успеем за счет расширения дня. Поэтому первое простое и очень четкое правило. Нам нужно понять, сколько рабочих часов у нас есть, и ставить для себя будильник, и физически останавливать себя, от того, чтобы продлевать свой рабочий день. К чему это приводит и как быть в тех ситуациях, когда это правда нереально. Да? Бывают моменты, когда у вас проект или э, что-то случилось неожиданное, и вам все-таки нужно его увеличить. А, первое – это э, ставить себе будильник на завершение работы. И его надо ставить дважды. Нужно ставить будильник за несколько минут, это зависит от ваших личных склонностей. Мне нравится полчаса. За полчаса до того, как я закончу, чтобы он прозвонил, чтобы я мог начать парковать задачи и доделать все, что абсолютно необходимо доделать сейчас. И в момент, когда я хочу завершить работу. Потому что без этого... Особенно, если мы увлечены, особенно, если мы сильно включены в задачу, у нас возникает, ну, во-первых, мы теряемся во времени, а во-вторых, возникает сильный соблазн продолжить работу, потому что я же сейчас так здорово настроен, и истощить себя. И вот здесь уже очень похоже на то, как у смартфона разряжается батарейка, когда она разряжается в ноль. Дальше мы его включаем в розетку. И нужно ждать время, прежде чем он включится и загрузится. Да, с человеческим организмом та же самая история. Если мы слишком сильно устали, если мы ниже определенного уровня э, потратили силы, мы восстанавливаться будем значительно медленнее. Даже, например, э, если мы возьмем такой процесс извлечения энергии из окружающего мира, как пищеварение. Да, на пищеварение нам нужны силы э, биологические. И Здесь та же самая метафора. То есть для того, чтобы отдыхать, нам нужны силы. Второй элемент. Да, что, когда у вас есть будильник. Есть будильник, что скоро пора завершать, и будильник завершаю. И нужно приучить себя, что есть эта граница. Потому что, если вы обратите внимание, бывают ситуации, когда у вас есть четкая граница, и нет выбора, вам нужно просто сделать что-то. Вы... Иногда благодаря этому э, краю гораздо легче включаетесь и вы даете такую свободную, хорошую производительность. Э, поэтому здесь очень важно, что вы знаете, что, например, в 6 или там, в 9, когда у вас заканчивается рабочий день, вы его закончите. И в этом случае... Если вы занимаетесь физическими тренировками, вы знаете, что если вы не знаете нагрузки, мой тренер иногда дает мне упражнения, которые ну, на максимум, там, не знаю, подтянуться максимальное количество раз, которые я сейчас смогу, или там висеть на турнике максимальную продолжительность времени. Для меня это очень сложное задание, потому что или если он мне не говорит, сколько будет подходов и сколько я буду делать, Потому что я бессознательно и телесно, в частности, начинаю экономить свои собственные силы. И вы чудесно знаете, что если вы знаете, когда нагрузка закончится, вам легче выкладываться, чем когда вы не знаете, когда это закончится. У меня друзья ходили через перевал в горах тибетских они были первыми людьми, которые переходили через этот перевал. Но, ну, во всяком случае, документально закреплено не было, что его пересекали и не было хороших карт этого перевала. И они рассказывают, что когда они шли туда и обратно, путь обратно был в десятки тысяч раз короче, путь туда был безумно длинным, потому что у них не было карты, они не знали, сколько им еще нужно идти, насколько им потребуются эти усилия, которые они прилагают, растянуть. Да? Если вы ограничиваете свой рабочий день, ваш мозг, вся ваша система могут включаться и работать интенсивней, потому что им не нужно себя экономить. Да? То есть, с одной стороны, у вас нет надежды, что в дополнительное время вы это доделаете, соответственно, вы меньше прокрастинируете, вы можете быстрее включаться в состояние, вы требуете и поддерживать от себя некий темп и эффективность. С другой стороны, вы не бережете силы и не экономите себя. И э, здесь вы можете завести календарь. У меня сын читает э, книжку про Робинзона Круза. И для меня вот э, самый чудесный момент этой книги про Робинзона Круза, когда он жил на острове – это календарь, который он для себя вел. И я называю эту технику «календарь Робинзона». Когда вы берете и э, в электронном виде, в бумажном, кому как нравится, вы отмечаете дни, да, вот что сегодня мне удалось закончить в назначенное время. И вы отмечаете успехи и наблюдаете за тем, получается ли у вас сделать более длинную цепочку. Вы можете начать исследовать некие паттерны того, как это происходит, да, в каких месяцах у вас, например, больше переработок. Это еще очень важно. В тех ситуациях, когда у вас финал проекта, и вам просто нужно дорабатывать, вам потому что э, приходится перерабатывать, или какая-то ситуация, которая требует сейчас все-таки выкладки. Этот календарь позволяет контролировать это, потому что именно такие кризисные ситуации, иногда это воздействие вашего руководителя, э, до некой культуральной среды компании, э, которая побуждает вас перерабатывать, Особенно в этих ситуациях нужно научиться возвращаться к этому режиму. Потому что если у вас есть перед глазами э, анализ и наблюдение за тем, когда вы в последний раз заканчивали вовремя, вы можете увидеть, что м, уже это затягивается. Мы планировали, что мы две недели будем перерабатывать и заканчивать проект, а уже идет четвертая неделя, и есть вот это вот вопрос усталости. Да, это э, такое простое упражнение, которое. Звучит просто, но выполнить его не так просто. И выхлоп от него и ценность от него совершенно потрясающие. Потому что э, наши, наш мозг – это не совсем такая единая э, структура. И психика наша не единая структура. У нас есть как бы субличности, которые э, занимаются решением каких-то задач внутренние такие да, состояния субличности. И очень важно, для того, чтобы она могла восстанавливаться, ей нужно давать отдых. И э, штука такая, что они между собой тоже торгуются. У вас есть э, субличность, например, которая отвечает за отдых, восстановление, удовольствие. И если вы долго ее э, игнорируете, вы знаете, что она может потом начать быть более требовательной. Итак. Первая техника – это научиться четче ограничивать свое рабочее время в рамках сегодняшнего конкретного дня, ставить будильник, что скоро оно закончится, ставить будильник, что э, оно закончилось, и постараться ему следовать. И отмечать э, плюсиком, палочкой, галочкой, звездочкой в своем календаре Робинзон те дни, когда у вас есть успех, и вы смогли выполнить это правило. Вы увидите, что ваша производительность – удовольствие и эффективность на работе, чем длиннее эта цепочка, тем больше она будет возрастать. Я многократно использовал эту технику с людьми, которые работают в IT-технологиях, творческими людьми и топ-менеджментом, и она всегда приводит к нужному результату. Особенно с предпринимателями, у которых есть собственная компания, они слишком часто... Вот начинают работать бесконечное количество времени, и у них нет конца рабочего дня. Если нет конца рабочего дня, мы начинаем себя экономить. Мы понимаем, что если это будет длиться вечно, нужно беречь себя, нужно бережно расходовать силы. И это не дает нам возможности выкладываться и получать высочайший результат. Первое из семи техник. Второе правило и вторая техника использования мозга – это техника разминки. Если вы занимались спортом, там есть элемент разминки, потому что нашим мышцам, нашим суставам, сухожилиям и связкам необходим момент подготовки. Мы мгновенно не можем переключаться на какие-то другие виды нагрузок. И Потому что проблемой будет, либо мы не сможем показать высочайшую производительность, либо мы можем себя травмировать. И в этом смысле мозг является точно таким же органом, точно такой же частью нашего тела, как мышцы, связки и суставы. И он требует разминки, он требует времени на включение. Если брать электронную метафору, то можно сказать, что мозг это не цифровой, не транзисторный, да, не микросхемный механизм, а скорее ламповый механизм, которому нужно нагреться для того, чтобы выйти в свой рабочий режим, для того, чтобы он мог показывать то, на что он сейчас способен. И эта идея, она связана в частности с пластичностью, она связана вот с чем. Когда мы ставим в свой календарь, в свой туду-лист список задач, и садимся работать, мы часто ожидаем от себя, что вот я решил, сейчас это буду делать, и это у меня должно получаться. Ну, я же профессионал, я же это умею делать, да? Но, например, со скошенными задачами или с новыми задачами, это чаще всего как раз и вызывает проблемы, потому что с задачами, которые вы знаете, как решать, и которые вам интересно решать, есть уже автоматический внутренний ритуал и процесс в них включена идея настройки на это состояние. А с новыми задачами, со скучными задачами, мы же не хотим на скучную задачу настраиваться, а на новую мы просто не знаем как. И нам необходимо включать режимы да, и включать в свое расписание моменты, которые будут являться перестройкой и настройкой на то состояние, в котором мы сможем решать задачу. Рассматривайте это как разминку, рассматривайте это как э, разогрев э, перед тем, как выполнять какие-то упражнения. С мозгом нужно сделать то же самое, он должен настроиться, включиться, он должен признать, понять, что он сейчас будет работать. Да, у нас мозг, э, он прошел эволюцию и он проходил эволюцию в ситуации, где с питанием были всегда проблемы исторические, особенно с сахаром, который так любит мозг. И в мозге есть большое количество предохранителей, которые ограничивают его от того, чтобы включаться в полную силу. Потому что мозг, он маленький, он 2 килограмма весит из всего нашего тела, но он может сожрать до 20% всей глюкозы. Это некоторые говорят, что это паразит, который живет в теле и пожирает, да. Но представляете себе, и это очень опасно, если мозг постоянно очень мощно работает, то человек, который живет в дикой природе, у него нет доступа к сахару, к высококачественному питанию, он вынужден экономить и бережно включать свой мозг. И там есть системы, которые управляются болевыми рецепторами. Нам иногда бывает очень больно физически включать свой мозг. Поэтому для того, чтобы пройти сквозь эти предохранители, включить работу мозга, запустить его в нужный режим. Нужно время, нужны усилия, нужны специальные ритуалы, разминочные ритуалы, когда мы просто садимся и начинаем делать эту задачу, не требуя от себя высочайших результатов. Я знаю, что большинство из вас, так как вы работаете в среде, где, во-первых, очень измеримые результаты, во-вторых, очень высокие показатели, и все следят за вами, вы следите за собой, вы требуете от себя очень много. Вот этот момент разогрева, точно так же, как в спортзале, да, если мы берем ту метафору, мы же не требуем от себя ничего, что вот, о, как я наклонил сейчас голову, как у меня хорошо там хрустнул, или сразу стало тепло. Во время разминки мы не требуем от себя никакой производительности. И я предлагаю вам... Представить себе, вот две техники есть для того, чтобы на наладить эту работоспособность. Чем чаще вы будете в своем расписании ставить 10-15 минут на разогрев, на разминку, перед задачами, особенно в которые вам не так просто включаться, те задачи, которые для вас скучные, новые, просто объемные слишком, и вам сложно на них настраиваться, особенно перед ними, в свое расписание включайте 10-15 минут разминки. Что это за разминка? Есть две базовых техники. Во-первых, когда вы делаете разминку, вы снижаете для себя требования от себя. И это позволяет вам продолжать делать это с удовольствием. Есть такая техника, которую я называю техникой Гоголя. Рассказывают, что Николай Васильевич, он писал, когда свои произведения, он делал это стоя. И он вставал перед своим пищем столом, письменным столом и э, начинал писать. И как любой другой нормальный человек. Когда он начинал писать, он не всегда мог сразу сосредоточиться на том, э, что он писал. И у него была совершенно потрясающая техника. Он начинал писать свои переживания по поводу того, что у него не получается. То есть, он начинал записывать. И вот пришло уже время описывать главного героя. Но у меня все как-то не складывается его образ в голове. Знаю только, что он средних лет. Не слишком высокий, не слишком низкий. Знаю, что у него нет бороды. И дальше, да, и больше ничего на ум не идет, кроме того, что мысли крутятся вокруг того-то. И все это он записывал. К чему это приводит? Он находится в контексте написания текста. Он не требует от себя сейчас шедевра, которые потом будут проходить в школьной программе, но он продолжает выполнять эту активность, как бы разогревая себя, и настраиваясь, отыскивая состояние, образ, э, да, вот это вот возможность начать писать качественный текст. Э, это это одна техника. Вы можете ее адаптировать. Вы можете э, сделать, если это Написание технической документации. Вы можете написать: Господи, как не хочется писать эту техническую документацию. Ведь там должны быть четкие пункты. И очевидно. Ну, и дальше начинать включать все больше и больше и больше содержания в это дело. Если вы не знаете про задачу, вы то же самое делаете. Техника номер один для настройки и проведения разминки это техника Гоголя. Техника номер два это техника аватара или техника ментальной тренировки. Эту технику разработали в спорте. Она является потрясающей для интеллектуальных задач, для людей интеллектуального труда, которыми вы являетесь. Да? Суть ее в следующем. Прежде чем вы начнете действовать, вы начинаете, вы встаете, например, со стула от своего ноутбука, потому что ну, большая часть работы, понятно, происходит за компьютером, и вы смотрите на стул перед своим ноутбуком, и представляете себе себя со стороны в самом лучшем состоянии. Вы видите себя абсолютно увлеченного и погруженного и идеально выполняющего ту работу, скучную, сложную, вообще неважно, любую. Вы просто, вы же видели со стороны э, людей, которые увлечены и вы видели, когда они э, как бы парят внутри той работы, которой они заняты. Может быть, вы видели выдающихся программеров, может быть, вы видели музыкантов, танцоров, вообще неважно кого. Да? Но там есть вот этот элемент парения, когда человек э, пишет или, например, общается с кем-то. И вы можете видеть это со стороны. Э, в спорте это применяется каким образом? Человек, прежде чем, например, бежать с шестом и прыгать, он должен максимально, точно максимально, качественно, Увидеть себя со стороны, увидеть состояние и увидеть идеальное детальное исполнение этого упражнения. В большинстве случаев мы тупим. Да, мы представляем себе, как нам будет э, скучно. Мы представляем себе, как нам будет тяжело выполнять эту задачу. Мы представляем себе состояние растерянности. Это не предугадывание будущего, это реальное планирование. То есть в сфере состояний, как только мы представляем себя в будущем в каком-то состоянии, это план для нервной системы, в какое состояние она будет погружаться. И если мы думаем, о, это будет скучная задача и представляем себе, как будет скучно, тело учится и мозг учится. И когда мы приступим к этой задаче, не стоит удивляться, что будет этот элемент скуки. Если мы, да, если спортсмен будет представлять себе, как он бежит, подскальзывается и делает не очень эффективные движения, там пады, это его план, и этот план, когда мы переносим это в спорт, абсолютно очевидно неэффективен и не нужен. Ментальная тренировка, аватары. Еще раз, идея очень простая. Вы представляете себя со стороны в супер потрясающем состоянии, идеальном для исполнения той задачи, на которую вы настраиваетесь. И здесь зависит от ну, эффективности вашего воображения, которое постепенно настраивается. И вы приучаете себя замечать больше деталей. Например, там, как дыхание устроено, насколько удобно человек сидит на стуле, какая у него поза, какое у него выражение лица, мимических мышц. Здесь очень важная часть, да? очень часто это путают с визуализацией, что вот что-то там произойдет, да, я буду представлять себе результат. И нет, мы представляем себе то, чем мы можем управлять. Мы не представляем себе, как другие люди будут радоваться, мы не представляем себе, сколько денег мы заработаем, какая офигенная программа получится. Мы представляем себе себя, человека, в состоянии, которое максимально точно подходит для выполнения той задачи, которую мы запланировали. Такое воображение является командой для нашего второго внимания, для нашего бессознательного, для нашего мозга, для нашего тела, как бы вы ни описывали эту систему. Командой перенастроится. И это то, что зависит от работы нашего бессознательного. Скорость внимания, качество внимания, то, что мы игнорируем, то, на чем мы фокусируемся. Если вы прямо сейчас представите себе себя в очень напряженном, стрессированном состоянии, где вы сидите крючком, и вы, глядя на этого человека, видите со стороны, по его состоянию, что он находится в глубоком стрессе, и вы будете долгое время смотреть на него, ваша система зеркальных нейронов. Приведет к тому, что у вас будут постепенно напрягаться плечи, напрягаться грудная клетка, изменяться дыхание. Те из вас, у кого есть дети, вы можете наблюдать, когда кто-то их кормит, он часто открывает вместе с ними рот. У нас есть система зеркальных нейронов, когда мы наблюдаем за другим человеческим существом. Если мы включаем эту систему, мы начинаем перенастраивать свое тело, мы как бы телом начинаем повторять то, что происходит с ним. Я просто много работал с людьми, у которых панические атаки, и это люди, которые научились, совершенно бессознательно, совершенно не желая того, представлять себе себя со стороны в состоянии панической атаки так, что у них менялось состояние. Их надпочечники в результате их визуализации – выбрасывают лошадиную дозу адреналина, у них начинается сердцебиение, нарушается дыхание, им становится страшно. И даже в работе с таким мощным состоянием, если я их переучиваю представлять себя в более расслабленном, в более сбалансированном состоянии, они обнаруживают, что это изменяет их состояние. Моя работа состоит в том, чтобы обогатить ваши идеи, да, предложить вам новые технологии, которыми вы, скорее всего, не пользуетесь, либо пользуетесь нерегулярно, для того, чтобы вы не зависели от возможности послушать музыку, от чашки кофе, от возможности выйти на улицу, чтобы вы имели возможность быстрее и легче включаться и настраиваться на состояние. Итак, первая техника у нас была, это мы ограничиваем количество рабочего времени и стараемся соблюдать эту историю, для того, чтобы снизить прокрастинацию, снизить экономию сил и все остальное. Вторая техника – это разминка и настройка. Да? Нам необходимо приучить себя, что перед выполнением задания мы, еще раз, мы не сидим в чатиках, мы не чем-то занимаемся. Мы начинаем делать это занятие, мы начинаем в нем разминаться, если мы используем технику Гоголя. Мы начинаем баловаться внутри написание тех документаций, мы написаем, пишем, не знаю, письмо кому-то из своих сотрудников или руководителей с отчетом, и мы начинаем а, потихонечку баловаться с этим текстом, писать, я вот не знаю, что здесь написать, потому что ситуация такая. Потом это нужно стереть, естественно. Второй элемент – это то, что мы не фантазируем, как будет круто и каких результатов я достигну, а мы представляем себе себя в правильном состоянии, расслабленного, с правильной осанкой, с правильным дыханием, с ясным взглядом. Критерии разминки – то, что вы занимаетесь тем, чем вы собирались заниматься, готовите себя к этому и снижаете на этот период требования к себе. Потому что, еще раз, отловите за собой эту ситуацию. Когда вы садитесь и не можете включиться в задачу, возникает либо желание это все отложить, либо необходимость себя заставить, либо необходимость выпить кофе, да, и мы попадаем вот в этот за, э, замкнутый круг. Э, двигаемся дальше. У нас есть ограничение времени и разминка. Третий элемент. Нам нужно научиться проводить заминку и выгрузку, да, после тренировок, особенно после интенсивных тренировок и нагрузок. Есть такой процесс, заминка, чаще всего растяжку используют, чтобы мышцы привести обратно в какое-то расслабленное состояние, так, чтобы они легче и лучше восстанавливались. То есть у вас есть э, план, у вас есть какое-то действие, вы подготовились к нему, вы настроили себя на него, и после него нужно э, все это дело завершить. Для чего это нужно? Потому что иногда э, за рабочую сессию вы не успеваете сделать все, что вам нужно. И потом, если вы не произвели заминку и выгрузку, то мысли в голове продолжают про это крутиться. Это лишает нас возможности делать хорошо другие задачи. И это лишает нас возможности отдыхать. И это приводит к тому, что мы не можем на следующий день эффективно в эту задачу снова включиться, потому что она уже где-то надоедает. Эрнест Хемингуэй описывал вот эту историю, что он говорит, я всегда писал. И писал я э, несколько часов и заканчивал всегда, когда еще очень хочется писать, с планом на завтра. Он говорит, но моя основная задача в течение всего остального дня была ни в коем случае не продолжать обдумывать этот рассказ. На сознательном уровне не возвращаться к нему мыслями. А, потому что это истощает, это утомляет, это делает это неинтересным. И это не дает возможности тому, что называется нашей дефолт-системой и бессознательным, проделать, систематизирующую работу. Что такое заминка и как ей пользоваться? Да, в основном это ритуал, как переключиться с работы на отдых, потому что больше всего это разрушает отдых, больше всего это не дает нам включить восстановительные механизмы. И здесь главное упражнение, я называю его тоннель, потому что мне посчастливилось общаться и иметь наставником э, человека, который в Сан-Франциско возглавлял большой медиа э, медиа-холдинг. У нее была такая история. Она работала на острове, где Сан-Франциско, или там полуостров. Э, да, там остров, по-моему, все-таки. Э, у нее там был бизнес. И э, в долине за горой у нее был дом, и там семья. Ее муж умер. Э, и у нее была высокая должность, с высокой степенью ответственности, стресса и так далее. И семья с несколькими детьми. И она решила для себя, что она не будет никаких компромиссов допускать, она останется суперуспешным деловым человеком и будет супер родителем, который восполнит отсутствие второго родителя для ее детей. И у нее для этого был специфический ритуал. Когда она ехала вечером с работы, вся взбудораженная, естественно, чуть-чуть уставшая, но возбужденная, потому что в течение дня решалось огромное количество вопросов, были совещания, были переговоры и так далее. Она делала такой процесс, который называла выгрузка. Она включала диктофон и надиктовывала туда все идеи и мысли, которые сегодня пришли ей в голову, что нужно будет сделать еще. И вот как в «Гарри Поттере» Дамблдор, да, у себя лишние мысли он хранил в раковине этой тазики специально. Вот она делала то же самое с диктофоном. Потом, когда она ехала из деловой части города, для того, чтобы попасть в долину, в которой она, собственно, жила и в которой был ее дом, она э, пересекала тоннель. И тоннель этот э, был для нее переходной точкой. К моменту въезда в тоннель она выключала диктофон. И внутри тоннеля она ехала в неком очень нейтральном, где-то расслабленном состоянии. Потому что там скорость меньше, там нельзя перестраиваться. Там нужно ехать очень равномерно и аккуратно. И это время она брала символически на вот этот вот переход на некий внутренний процесс переключения. Да, и когда она выезжала с другой стороны тоннеля, она начинала представлять себе свой дом, вспоминала своих детей, вспоминала, о чем они договорились, какие у них были на сегодня планы, планировала, о чем она их спросит, что она им расскажет, что они будут делать на ужин и так далее. И вот эту часть от тоннеля до дома она ехала, настраиваясь на то, чтобы быть мамой, играть с детьми э, и наслаждаться семь семьей. Утром следующего дня она делала все в обратном порядке. Она завтракала, отправляла детей в школу, садилась за руль, ехала, э, фантазировала, что они будут делать на каникулах, выходные, вечером этого дня вспоминала какие-то приятные моменты. Когда она въезжала в тоннель, она погружалась в это снова нейтральное состояние переключения. И в тоннель ехала в неком состоянии опустошенности, готовности переключиться на что-то другое. И когда выезжала с другой стороны тоннеля, она включала вчерашнюю свою запись на диктофоне и начинала слушать себя. И слушая свои идеи вчерашнего дня, и слушая свой вот этот взбудораженный деловой голос, который вдохновлен и, да, и заведен целым днем работы, она начинала сама заводиться. Потому что если вы слышали людей, которые ну, как-то очень... Активно, например, говорят, да, у нас вместе с ними начинает дыхание меняться, мы как-то начинаем вместе с ними. А если человек очень скучно, медленно а, говорит, девает и так далее, мы начинаем вместе с ним туда двигаться. И она, слушая свою тональность вот этого делового рассуждения, включалась. И когда она приезжала к себе в офис, она уже была загружена и включена. Вот эта заминка, выгрузка, в, э, да, это ритуал, который необходимо научиться делать. Может быть, если вы ходите с работы до метро, метро является супер для этого местом и вот этот поход. Если вы едете на машине, это можно связать с автомобилем. Если вы работаете дома, это будет требовать от вас гораздо большей самодисциплины для того, чтобы ваш мозг, ваше бессознательное имело возможность рассортировать задачи. Может быть, вашим ритуалом будет переключение душ для кого-то, для кого-то травяной чай вечерний. Да? То есть несколько минут для себя, чтобы перейти из рабочего состояния, выгрузить, припарковать это все и э, перейти в более расслабленное дыхательное состояние. Выгрузка. Очень важной частью выгрузки является то, что, знаете, как бы мы мы смотрим на экране на приложение, да, и те приложения, которые сейчас мы пользуемся, у них окна больше. Они загораживают другие. Вот здесь тот же самый процесс, наш мозг очень похоже работает. Вы можете внутри себя буквально уменьшить и отдалить эти картинки, можете свернуть их в трей. Это некий символический процесс, потому что ну, для нашего мозга уже совершенно... Этот интерфейс знаком, он понимает, как это работает, он привык, что это работает, если что-то сворачивается, значит, этим сейчас не пользуется. Это в метафорическом смысле внутри себя работает, и вы разворачиваете режим отдыха или там, режим общения с семьей. Итак, у нас есть ограничить время, разминка, заминка, да, завершение и выгрузка. Четвертый пункт – это готовность работать в полсилы. Многие из вас имеют очень высокие требования к себе, и часть этих требований связана с тем, еще с требованиями к собственному состоянию. Да, вы садитесь и думаете, вот сейчас я буду решать задачу, насколько я сейчас сосредоточен, взвинчен, насколько сильное у меня состояние, такое мощное, эффективное. И мы начинаем от себя требовать очень высоких ну, вот, напряженностей и тонусов, в частности. Это приводит к тому, что мы начинаем а, привыкать работать в состоянии сосредоточения и постоянно поддерживать это напряженное состояние. Причем в нашей западной культуре эта а, напряженность она не совсем эффективная, потому что если мы говорим западному человеку «сфокусируйся, да, сконцентрируйся», то в большинстве случаев западный человек делает вот это движение. Uh, я просто общался, у меня есть друг, который занимается кендо, uh, японским скоростным фехтованием, и он много времени проводит в Японии, изучает культуру, у него там уже пятый дан, и uh, он говорит, если вы скажете японцу, сфокусируйся и сосредоточься, то движение будет прямо противоположным. Он uh, двигается вниз uh, живота, и тело у него расслабляется. И для меня это был... Один из важных описаний и позже, когда я общался с одним из своих учителей, у которого исторически он работал в специальности ЦРУ, я спросил его, я говорю, слушай, расскажи мне, как вообще, вот ты справляешься со стрессом, да, это же ужасная работа, ты э, делал всякие сложные, тяжелые вещи, твоя жизнь была под угрозой, ты делал какие-то сложные, опасные вещи, касающиеся жизни других людей. Он говорит, ты знаешь, э, здесь есть несколько моментов, но один из моментов очень простой. Если сидят два человека и разговаривают, и они ведут переговоры и пытаются договориться, и вдруг один из них достает огнестрельное оружие, как аргумент и новый контекст ведения этих разговоров. Обычный человек, любитель, в этот момент на другом конце стола будет напрягаться и переживать. Профессионал в этот момент начинает расслаблять себя и фокусировать себя, потому что ставки только что поднялись. Это же касается концертирующих музыкантов, это же касается высококлассных спортсменов, это же касается высококлассных руководителей и людей, которые выполняют высококачественную работу. Любители напрягаются, профессионал расслабляется и фокусирует себя. И задача, собственно, приучить себя и переучить себя от того, чтобы находиться во взвинченных, напряженных состояниях, работать в более Расслабленном в более мягком состоянии. Да, иногда люди, когда э, сидят и трудятся над какой-то высокопроизводительной задачей, потом идут, например, не знаю, на кухню выпить чай или до туалета, даже и они идут в этом взвинченном собранном состоянии. Как будто бы, знаете, если я расслаблюсь, я потом уже не соберусь. Мне посчастливилось работать с профессиональными теннисистами, и э, я изучал вот эту историю, как, как спортсмены себя ведут. Оказывается, Топовые теннисисты отличаются от следующего уровня людей, играющих в эту игру, как раз привычкой, что когда есть минимальная пауза в игре, мячик упал, пробегает мальчик, собирает эти мячики, они меняются. Они в этот момент расслабляются, замедляют скорость сердечных сокращений и впадают в состояние отдыха хотя бы на несколько секунд. Это позволяет им... Дольше держать себя в эффективном состоянии во время игры и выигрывать у тех, кто интуитивно поддерживает себя постоянно во взвенеченном состоянии. И здесь очень простое упражнение, очень э, эффективное. Если вы берете и ставите себе напоминание э, раз в полтора часа, опять же, можно завести просто регулярно будильник или в календарь это вставить, так, чтобы к вам напоминания приходили. Вам не нужно из них э, на каждое из них отреагировать. Но раз в полтора часа, чтобы телефон вам напоминал, насколько расслабленно я могу это сделать, насколько легко я могу это сделать. Вы обнаружите, что если вы задаете себе этот вопрос, и даже вы ничего не делаете, даже вы не делаете какой-то особой паузы, не делаете там нескольких вздохов-выдохов, не расслабляете себя. Это удивительная система, которая срабатывает совершенно потрясающе. Потому что наш мозг и наше бессознательные заняты тем, что они ищут и продуцируют ответы на вопросы, которые мы себе задаем. И если человек задает себе вопрос, почему я, или что в этом сложно, или что еще меня сегодня неприятного ждет, он постепенно перенастраивает свое бессознательное и свой мозг, фокусировать внимание на сложностях, напряжениях и неприятностях. И качество нашей жизни очень во многом зависит от того, какие вопросы мы себе задаем. Потому что очевидно, если у нас есть вопрос, насколько быстро и легко я смогу справиться с этой задачей, мы переходим в совершенно другой режим, чем режим, насколько неприятна эта задача. И а, в работе, например, со скучными задачами одним из трюков является секундомер. Когда вы начинаете работать, и вы не выделяете себе время, когда надо будет перестать закончить, как в первой технике, а вы ставите секундомер и задаетесь вопросом – насколько быстро и легко я решу эту скучную задачу, насколько быстро и легко я напишу эту техническую, да, документацию. Вот. Итак, готовность работать в полсилы, привычка смягчать, расслаблять качество своего состояния, потому что у нас у всех есть перенапряженность, есть тенденция поддерживать себя в слишком взвинченном состоянии, причем часто это просто привычка. Это э, как бы такая ситуация, если перенести э, финансовую метафору, да, иметь просто большой запас денег. То же самое здесь с психической энергией, я сейчас залью это все просто своей психической энергией. Нет, действуйте экономно, действуйте очень так скрупулезно, что хорошо, я сейчас решу задачу, насколько мало сил я могу потратить на решение этой задачи. Это гораздо интересней да, В боевых искусствах в русском рукопашном стиле кадочников Например, предлагал тренироваться до такого уровня, чтобы в реальных боевых условиях вам хватало 20% вашей тренированности. Потому что, когда вы сталкиваетесь, когда вы выходите в спортивную схватку, вы можете к этому подготовиться и настроиться. Реальная схватка никогда не происходит э, прогнозируемо, да, часто она внезапная. И вам нужно иметь такой настрой и такую тренированность, чтобы на 20% своих знаний, умений и эффективности вы могли бы решать реальные задачи. Вот это четвертый принцип. Раз в полтора часа вы напоминаете себе и задаете себе вопрос, а могу ли я сделать это расслабленней, могу ли я сделать это легче. Это нужно для того, чтобы внутренне на уровне мозга отучить себя от этого условного рефлекса склейки, когда мы эффективность разделяем от напряженности. Да, нам нужна эффективность, наоборот, соединить с большей расслабленностью. Потому что, помните, любитель в сложных ситуациях напрягается, профессионал расслабляется и успокаивает себя. А, планирование работы – это важная работа. Мы, опять же, часто этого недооцениваем. Да? Мы оцениваем, что, что было сделано, но процесс планирования, процесс настройки, в частности, мы не включаем в эту а, процедуру. И мы не выделяем время на планирование. Ну, здесь как бы, извините, я буду капитаном очевидность, нужно выделять время на планирование. И планирование – это очень важный вид работы. Один из моих друзей, который возглавляет европейское подразделение, по-моему, Шиндлер ну, в общем, большой транснациональной компании, он говорит простую вещь. Он говорит, есть люди, которые умеют для себя составлять список дел, и которые не умеют для себя составлять список дел. Те, кто умеет делать это для себя, могут стать руководителями, потому что они могут научиться делать это для других. А вот идея того, что составление списка дел является важной частью, да, а мы с вами добавляем к списку дел еще список настроек и список состояний, в которых мы сможем это реализовать, является важной частью. И вопрос всегда у меня состоит в том, в вашем графике есть ли время, хотя бы несколько минут в день и несколько десятков минут в неделю, на то, чтобы планировать свои дела, на то, чтобы переструктурировать собственные дела. Очень часто мы как раз первым делом это и своего графика, особенно в напряженных ситуациях, убираем. В итоге мы погружаемся вместе месиво, в решение задач, либо которые мы знаем, как решать, либо которые связаны с большим давлением со стороны, и они э, нужны. Да? Часть задач, связанных с собственным развитием, задач э, чуть более стратегических, чаще всего э, гибнет. Пятое – это выделять время на планирование. Это очень просто проверить. Проверьте свой туду do лист Проверьте свой календарь, есть ли у вас там ежедневное и еженедельное время на планирование собственного времени. Если его нет, это настораживает вас, и его нужно выделить. Опять же, если человек работает в собственном проекте, он, например, предпринимательством занимается, чаще всего именно это время он считает неэффективным и не уделяет это то, что ограничивает все от развития. Шестое. Планируйте в своем календаре удовольствие и развлечения. Это чрезвычайно важно. Что я имею в виду? У нас есть вот это вот, да, если мы говорим про бессознательный наш мозг, там есть части, которые они ждут, когда можно будет развлечься. Они являются хранителем нашего удовольствия и отдыха от жизни. И был вопрос, как совмещать семейный быт, работу ненормированным графиком и отдельно там отдых, потому что семьей отдыхается не так, как самостоятельно. Я предлагаю рассматривать эти э, виды активности как совершенно разные виды активности, потому что, да, у вас есть работа, у вас есть семья, и э, есть часть времени на обеспечение жизни семьи, есть часть времени на то, что мы называем Quality time together, да, это качественное время вместе, то ради чего, собственно, заводятся отношения, заводятся дети, когда мы наслаждаемся близкими, когда мы вместе с ними играем, проводим время и наслаждаемся друг другом, и у нас есть некий совместный отдых. И если у вас есть потребность, а у большинства людей есть эта потребность, особенно у людей интеллектуального труда, иметь для отдыха время уединения. Я реально предлагаю, особенно родителям, у которых несколько детей, мужчинам и женщинам, да, ставить в свое расписание первым делом какие-то занятия, которые им очень нравятся. Для кого-то это занятие с музыкальным инструментом, для кого-то это занятие спортом, для кого-то это встреча с друзьями за чашкой кофе на завтраке. И ставить их чуть ли не в первую очередь в свое расписание. Так, особенно здорово это делать в начале дня, потому что, смотрите, всегда есть вопрос. Если мы имеем привычку, да, мы вернемся к первому пункту, раздвигать свой рабочий день, за счет чего мы это делаем? За счет какого времени мы увеличиваем рабочее время? Очень часто это время сна, время отдыха, и, и очень часто это время личных удовольствий и личных процессов, которые доставляют радость лично вам. Вот в психотерапевтической метафоре считается, что человеку нужно хотя бы час-полтора в день заниматься чем-то социально бесполезным, что доставляет ему радость и удовольствие. Лично, либо там, с друзьями, с очень приятными людьми. Да? Вот начните ставить себе в расписание, может быть, не каждый день у вас это получится, но время, когда вы понимаете, вот я индульгирую, Здесь я балую себя, здесь я получаю удовольствие. Я прекрасно знаю все эти истории про соцсетки и про э, «Океаны бесконечности» новостные ленты. О, есть ли что-то, что доставит вам больше удовольствия, чем новостные истории, чем э, соцсети? Если нет, значит, ну, это реально удовольствие, вы были бы готовы э, на него потратить время, почему нет? Ну, для кого-то это важно, да, вы там общаетесь, переписываетесь, смотрите, как другие люди живут, чего у них там важного происходит. Здорово. У меня, например, стоит родительский контроль и пароль, который закрывает туда доступ, чтобы я не мог туда в состоянии усталости бессознательно пролезть. И этот пароль хранится в хранилище паролей под длинным паролем, так что это требует усилий. И я его регулярно меняю. А иногда в в эти моменты, когда да, я понимаю, что сил совсем нет, и я не могу себя контролировать, я храню этот пароль у кого-то другого. Шестой пункт – это планируйте удовольствие и развлечение лично для себя, и отдых лично для себя. И я предлагаю отдых с семьей отделить от этого отдыха для себя, потому что некоторым из вас абсолютно необходимо время наедине с собой для того, чтобы восстановить свой эмоциональный, интеллектуальный ресурс. Просто не рассматривайте это да, время семьей. Это время, которое вы инвестируете в семью и получаете удовольствие от семьи, но это совершенно не обязательно вычитать из времени отдыха. Ну а дальше это вопросы договоренностей, как, как вы договариваетесь внутри семьи. Просто если вы э, не делаете этого... Да, если, если вы боитесь это сделать, потому что боитесь, что возникнет напряженность и конфликт на этом уровне, то это значит, что вы закладываете бомбу замедленного действия, которая разрушить может все отношения. Просто я много консультирую семейных пар, у меня есть проекты, посвященные взаимоотношениям, и здесь вопрос, если вы отказываетесь от этого риска. Не учитываете свои потребности в отношениях. Вы тем самым отравляете их, вы проявляете неуважение к отношениям в долгосрочной перспективе. Поэтому, да, абсолютно, что вам нужно временное одиночество. Иногда вы делаете это, ну, может быть, не так явно, если понимаете, что у человека сейчас там, сложный период, он нужна помощь, но вы делаете это чуть менее явно. Это шестой пункт. Почему он важен? Потому что в нашем календаре чаще всего мы записываем то, что мы должны сделать. То, что требует от нас э, напряжения, усилий и активности. И вспомните, у вас было такое. Вы работаете, чувствуете уже усталость на протяжении какого-то времени, нескольких дней. И вдруг вы понимаете, что там, через некоторое время будет отпуск, и вы поедете в какое-то место, в которое вы очень хотели попасть. И вдруг откуда ни возьмись, зная, когда это удовольствие будет и когда вы сможете себя порадовать, изнутри вдруг появляются силы для того, чтобы продолжать работать. И вы продолжаете ждать этого удовольствия и продолжаете работать гораздо лучше. А, да, и здесь очень важно, что если вы ставите в свой календарь, в свое расписание, вот эти моменты удовольствия, то ваша бессознательная, ваша эмоциональная система, ваш мозг, начинают выделять больше энергии, потому что когда они знают, что я получу это удовольствие, они не пытаются сейчас сэкономить в рабочем процессе сил. Потому что, еще раз, мы с вами хотим иметь возможность с большой вовлеченностью, удовольствием и эффективностью делать те задачи, которые являются нашей работой, для того, чтобы получать за это вознаграждение и получать радость. Для того, чтобы это сделать, нам нужно не просто ограничить это время, но знать, что за границами это времени, вы в частности будете отдыхать и наслаждаться собой. Да, Не всегда вы можете договориться с партнером, но просто пересмотрите это. Ведь мы говорим, можем говорить, что ваш профессионализм состоит из умения решать те рабочие задачи, которые есть и так далее, но ваш профессионализм еще состоит из умения строить коммуникацию, строить планы своего развития обучения стратегического и, на самом деле, очень мало отделима реальная работа от жизни. Чем больше интереснее для вас ваша работа, тем больше она связана со всей остальной жизнью. Да, и когда мы говорим, например, вот про эту сортировку, многие столкнулись с этим на удаленке, многие столкнулись с этим во время карантина что когда вы работаете из дома, вам нужно больше дисциплины и внимания, и вам нужно больше дисциплины и часть времени, и сил нужно потратить и терпение на договоренности и выстраивание неких границ и правил взаимодействия с близкими людьми. Потому что если вы за одним и тем же столом работаете, смотрите фильмы, едите, мозг не может это разделить, через некоторое время все это превращается в мешанину. Те из вас кто классно работает на удаленке, умеет это делать. У вас наверняка есть отдельные места, ритуалы. Я знаю людей, которые очень успешно работают на удаленке. Они с утра, там девушка описывала, она говорит, я с утра встаю, завтракаю, потом я иду и полностью умываюсь, делаю укладку, делаю а, макияж и надеваю а, рабочую одежду и сажусь за определенный стол. И там я работаю. Когда у меня заканчивается рабочий день, я все это дело смываю, переодеваюсь в домашнее и переключаюсь в другой режим работы. Это а, единственный работающий вариант. Да, п -п -п понимаете, о чем идет речь? Нам нужно учиться сортировать, и это сложный вопрос и для обсуждения с партнером, и для... внутренне, он эмоционально может быть рискованный, но риск, который вы на себя берете, не обсуждая, не решая этот вопрос, гораздо выше. Это риск и для ваших отношений, и для вашего здоровья, и для качества, и развития, и вашей реализации профессиональной. Итак, планируйте удовольствие и развлечения. Найдите для себя э, их э, внутри своего э, календаря и просто попробуйте. Вот вы планируете следующую неделю и месяц. Запланируйте, что вы будете получать удовольствие. Вы же потом его все равно вырываете. Да? Если правда для вас соцсетки, это такое реальное удовольствие, вы себе запишите тайным шифром, так, чтобы никто не мог разгадать ваше расписание, что вы там работаете над таким-то проектом. Да, и в это время попробуйте, и вы будете знать, что вот вы садитесь. Для кого-то это компьютерные игры, для кого-то это слушать музыку, ну, в общем, для кого-то это чтение, найдите то, что является вашим удовольствием, вашим восполнением а, в процессе и двигайтесь. Я понимаю, что некоторые вещи, так, особенно, когда вы их слышите в первый раз, да, первый импульс возникает, что, ну, да, это как бы здорово, но для нас не подходит, там, у нас есть реальности и сложности, но я вас приглашаю подумать об этом с точки зрения, а как я могу это к себе применить, могу ли я как-то это адаптировать. Меня интересует, чтобы вы могли вынести хотя бы несколько классных идей, которые э, немножечко перенастроят вас, и вы сможете чуть-чуть иначе строить свою э, жизнь, свои планы и настраиваться на работу. Да? И через несколько недель, просто вот прикасаясь, сделав несколько идей из тех, которые у вас всплывают в процессе того, о чем мы говорили, вы вдруг обналю, да, обнаруживаете для себя, что «а я устаю меньше, а у меня нет вот этой истощенности, а мне гораздо проще стало настраиваться». Здесь удивительная штука, что здесь не мгновенный, может быть, эффект. Ну, то есть, это не так, что там небеса разверзлись, Бог спустился к вам и сказал «вот, наконец-то, ты живешь правильно». Но вы вдруг обнаруживаете, что у меня был... Человек на коучинге, который сделал несколько научных изобретений и открытий. И он ленился написать <laughs> тех, тех э, пизд. Да? Он ленился написать работы по этому поводу, а ему нужно было написать работы, чтобы это все дальше продвигалось. И мы с ним сделали упражнение с аватаром. Да? То есть, у него был рабочий компьютер, у него был стул, где он садился, писать. И я его тренировал. У нас ушло там минут 40 на это. Через некоторое время я ему звоню и говорю: Как дела? Он говорит: офигеть! Я просто последние две недели не мог встать с этого стула. Я написал э, работу, и я сейчас выступаю с ней, и я уже начал писать книгу по этому поводу. То есть, на самом деле, это выглядит как очень простая техника, даже немножечко, если э, не вдаваться в детали, тут начинает пахнуть какой-то эзотерикой визуализации. Но это абсолютно нейрологически обоснованная э, научная история, что когда мы видим себя в подходящем состоянии, мы начинаем настраиваться на это состояние. Некоторые люди используют это в большинстве своем против себя. Да? О, я работал много с людьми, которые боятся публичных выступлений. Не просто боятся публичных выступлений. Оказывается, нужно тренироваться. Эти люди, когда им говорят, тебе нужно выступить, начинают сразу бояться тренироваться и представлять себе, как они плохо выступят, как они будут себя плохо чувствовать. Потом, когда они выходят выступать, их ментальная тренировка сработала. И все, что нужно сделать для того, чтобы этот процесс развернуть вспять, мы просто вместо того, чтобы представлять, как они будут себя чувствовать плохо, мы представляем, как они будут чувствовать себя хорошо. И тут не надо верить, тут не нужны аффирмации, тут не нужно всем сердцем это возлюбить. Да? Здесь нужно просто представить, и этот механизм просто работает. Потому что, еще раз, я работаю не только с деловыми людьми, я работаю с вопросами здоровья. И я видел людей, которым ставят диагноз «гипертонические кризы», то есть у них зашкаливающее высокое давление, их обследуют кардиологи и говорят, нет, у вас здесь нет никаких изменений в сердечно-сосудистой системе, идите к психиатрам. И человек попадает там в какой-то момент, избегая психиатров ко мне, и я обнаруживаю простую вещь, когда он меряет давление, он представляет себе повышение давления, и у него повышается давление, если потрогать его пульс и внимательно ощутить наполнение его сосуда до и после, то можно руками, без э, тонометра, заметить, что у него давление растет именно в процессе измерения. Огромное количество людей создали у себя вот этот натренированности условный рефлекс, измеряя давление, повышать свое давление, представляете? Они разрушают свое физическое здоровье при помощи этой техники. Это дурные привычки, направленные не в том э, ключе, в котором нам нужно. Да, э, здесь Речь идет про то, что мы можем настраивать себя, если мы можем давлением своим управлять таким образом без. Это же не йоги, да? Это просто какой-то человек, который а, попал в эту ситуацию. А, значит, вы точно можете перенастроить себя психически, эмоционально для того, чтобы показывать более а, высокую продуктивность. Да. А, еще раз подытожим и э, сделаем резюме из всего, что мы с вами обсуждали. Итак, мы с вами личности, да, каждый из вас личность, у вас есть некие э, представления, желания, требования к себе, образ себя, стратегия жизни и так далее. И большинство людей думают, что они живут в окружающем мире, они хотят построить, например, там, дом своей мечты. К сожалению, окружающий мир – оказывается слишком изменчивым. Коронавирус, финансовые истории, болезни, какие-то изменения, искусственный интеллект занимает нишу их профессий. Мир меняется. И если они не научились свой мозг строить красивую, нужную им жизнь, то они оказываются в ситуации, что они на протяжении длительного времени прикладывают усилия, тратят свою силу воли, тратят свою энергию на построение чего-то во внешнем мире, что может быть разрушено. И не выстраивают внутреннюю систему. Их мозг не настраивается на то, как строить успешные взаимоотношения и делать их лучше, как строить финансовый успех и развивать его, как следить за своим здоровьем, как развивать себя профессионально и так далее. Мы с вами живем внутри своего мозга. И мы обучаем этот мозг, а мозг живет в окружающем мире. И если мы вкладываем силы, обучаем свой мозг и строим нейромашины, шаблоны, автоматические скрипты, которые будут поддерживать высокое качество действий и эффективно жить в окружающем мире, мы обнаруживаем, что даже если мир изменился и ситуация изменилась, и мы потеряли предыдущие наработки, то эта нейромашина, снова и снова будет воспроизводить, как у меня друг, предприниматель говорит, меня высадили на необитаемом острове, у меня через 20 дней будет э, при, прибыльный бизнес. Да, Вот это э, то, что мы называем шаблоны и нейромашины. И наша с вами работа, как людей, как личностей, состоит не в том, чтобы себя каким-то образом настраивать и строить, а состоит в том, чтобы строить свой мозг, мозг своей мечты, который будет строить жизнь нашей мечты. Что для этого нужно? И у мозга есть для этого свойство – пластичность. Большинство людей пользуются пластичностью в направлении выгорания, в направлении прокрастинации. Да, каждый раз, когда они откладывают что-то, они приучают свой мозг откладывать и получать удовольствие. И через некоторое время они удивляют, что их мозг научился этому и выстроил структуры для того, чтобы делать это легче. Мы называем это привычки нейромашины. И нам нужно научиться думать про свою жизнь как про набор нейромашин и состояний. Потому что когда мы э, сталкиваемся с вами с э, какими-то задачами, у нас есть классический тайм-менеджмент, есть технологии повышения продуктивности. Потому что продуктивность для нас важна. Нам необходимо подходящее состояние для того, чтобы выполнять то, что нам нужно. А состояние – это фактически набор доступных нам навыков, способностей в этот момент, да, который подходит той задаче, тому контексту, в который мы с вами попали. И для того, чтобы максимально быстро и просто включить это в свою жизнь, я предлагаю вам 7 простых элементов. Первый элемент – планируйте. Да, ограничивайте время, которое вы выделили на работу. Это может быть 10 часов, это может быть 12 часов. Просто это ограничение включает ваш мозг и позволяет вам настраиваться совершенно иначе, позволяет вам меньше экономить силы. Помните об этом. И здесь техника ключевая – это календарь Робинзона, в котором вы записываете, что вот сегодня я закончил вовремя, тогда, когда планировал. Ставьте для себя два будильника за полчаса или за час и во время, когда пора закончить. И ставьте себе эти плюсики. Вы увидите, что вам будет интересно. А, ага, Хорошо, я могу справляться с задачами и заканчивать вовремя. И что это за такой хоро хороший день получается? Да, это повышает качество и рабочего процесса, и не дает вам сжирать личное время, из которого, собственно, состоит во многом наша жизнь. Второй элемент. Проводите разминку. Мы начинаем требовать от себя, садясь за какую-то задачу, сталкиваясь с ней, особенно когда это входящая неожиданная ситуация, что я должен сейчас мгновенно работать, но почему нет, да? Вот я должен, вот же я. Я, я думаю, значит, существую, значит, я должен иметь возможность решать эту задачу. Нет. Мозг – это ламповый прибор. Он также, как мышцы, связки и суставы, требует разминки, разогрева и настройки. И пока он не разогрет, мы не можем требовать от него высоких результатов, мы не можем требовать и получать от него высоких, эффективных результатов в данной области. Ему нужно настроиться. Для этого у нас есть две ключевых техники. Первая техника – это техника Гоголя. И эта техника, когда мы начинаем включать в процесс вот этих внутренних сомнений, торгов с собой, беседы с собой, там, написание, мы начинаем включать потихонечку содержание того, о чем думаем. Как вариант, мы начинаем со знакомого куска, просто что, с того, что мы понимаем, как делать, и что не требует от нас специальной настройки. Второй элемент — это аватар. Еще раз, техника аватара или техника ментальной тренировки состоит в том, что вы видите себя в состоянии, в котором лучше всего вы сделаете эту задачу расслабленного, энергичного, сфокусированного, с, уд с удовольствием. это не визуализация, это не идея представить себе, что у вас гигантские заработки, это не идея представить себе, что сделан а, проект и уже есть результат, это не идея представить себе, как будут другие люди себя вести. Вы представляете себе себя, и даже если вы не верите в то, что возможно с удовольствием писать техническую документацию, вы представляете себе себя, пишущего техническую документацию с удовольствием. И когда вы воображаете себе себя, вы потом как бы делаете шаг внутрь этого образа. Это странное занятие, я понимаю, что это не часть обычной вашей работы, входить в воображаемые эти истории, но это абсолютно нейрофизиологический механизм, который включает в себя работу зрительных зеркальных нейронов и настраивает вас на подходящее состояние. Люди пользуются этим противоположно со своими интересами, они учат себя бояться, публичных выступлений. Они планируют скучать во время совещания, они планируют чувствовать себя уставшими после долгого рабочего дня. И это тот же самый процесс, просто который ведет нас не туда. Помните, что спортсмену тупо представлять, как он плохо делает упражнения и допускает ошибку, потому что это команда для мозга. В чем различие между визуализацией и этой техникой? В том, что в визуализации представляются элементы внешнего мира, которые не подконтрольны нашему воображению. В этой технике мы воображаем и управляем собственными состояниями, которыми мозг может управлять. Поэтому для него это является командой, ключом и направлением для движения. Разминка. Третий элемент. Проводите заминку или выгрузку. Да, некоторые из вас говорят, что там тетради кончаются. Диктофон может быть этим вариантом. Создайте для себя ритуал. Как вы выгружаете и останавливаете внутри себя рабочий процесс. Некоторые называют это парковкой. Представьте себе, что вы вернетесь к этому месту. Это можно делать физически где-то. Внутри себя вы можете эти большие внутренние открытые окна э, с задачами свернуть и положить их, обещая себе, что завтра вы вернетесь и распакуете их. Если вам нравится диктофон, диктофон. Если вам нравится тетрадь, тетрадь. Для некоторых достаточно внутреннего воображения. Кому-то нужны физические действия. Прогулка, спортзал, душ, какой-то особый чай, который вот для вас является его аромат, переключением в другой режим. Но заминка и переключение в другой режим, особенно режим отдыха, абсолютно необходимо, Потому что если мы не припарковали внутри себя какие-то мысли, они могут дальше крутиться. И во время отдыха, если эти мысли вам приходят, даже если очень интересные идеи приходят, вы говорите себе мозг, дорогой мозг, спасибо тебе, что ты об этом думаешь, спасибо, что ты придумываешь эти классные идеи. Вот завтра в 10 утра я сяду этим заниматься, ты, пожалуйста, мне это напомни, а сейчас я хочу заниматься другим. И это странный такой разговор с самим собой, но он абсолютно необходим для того, чтобы приучить эту часть себя быть активной тогда, когда вам нужно, а не тогда, когда она решила в 4 часа утра «Слушай, есть идея, как это сделать». Ну, очень здорово, но лучше, чтобы эта идея приходила, когда вы сидите за ноутбуком и правда решаете эту задачу. Да, потому что у французов есть вот это выражение, которое на русский переводится как «остроуменная лестница». Это когда человек болтал, там, разговаривал, выходит, ему приходит в голову прекрасная шутка, которая была совершенно уместна, но какое-то время назад. Что это такое? Это человек настроился на состояние, подходящее для разговора, но просто слишком поздно. Да? И эта история, она касается и совещаний, и переговоров, и выступлений, каких-то бесед деловых, и творческой вашей интеллектуальной работы. Четвертое. Готовность работать в полсилы и привычка разделить привычку. Эффективность, напряжение и создать новую привычку. Эффективность, концентрированность, расслабление. И способность, и готовность решать какие-то задачи даже в немного... В вялом, если хотите, состоянии. Многие вещи, которые мы с вами обсуждаем, их не надо всем рассказывать. Не надо говорить, что «Ой, я сейчас практикуюсь, как решать ваши дурацкие задачи в вялом состоянии». Да? Вашим проект-менеджерам, руководителям и клиентам нужно видеть, что на вас можно положиться, что вы ответственный напряженный человек. Но это совершенно не означает, что вам нужно быть напряженным человеком, потому что, помните, любители напрягаются, профессионалы расслабляются, фокусируются и решают задачи. Пятое. Планирование – это важная часть работы. Проверьте свой календарь свой туду-лист. Есть ли там у вас планирование? Есть ли там выделенное время и задача э, планировать? Если нет, это самый простой и первый элемент, потому что э, мы не считаем это важной работой. Но все люди, которые пишут хорошие статьи, Особенно длинные произведения, какие-то книги или большие работы, начинают с плана, потому что двигаться в большом произведении по маленьким шагам невозможно. Мы теряемся, мы тонем в возможностях, мы забываем, куда мы шли. И э, это вопрос, собственно, архитектуры собственной жизни. Вы ее строите или вы лист на ветру, который э, входящее сообщение ваше настроение куда-то переносит. Да, шестое. Планируйте удовольствие и и ставьте его в календарь. Прямо честно. Считайте, и ставьте его туда первым делом, потому что иначе мы начинаем экономить себя от взаимоотношений с семьей, иначе мы начинаем экономить себя от работы. Абсолютно бессознательно. Это часть нас, которая говорит, а ты не хочешь, ты не планируешь удовольствие, у тебя в календаре только работа, потом надо идти в магазин, потом надо ребенка отвозить, потом надо еще решать какие-то задачи. Она говорит, я так не согласна жить, и она забирает часть внимания, часть удовольствия от этих процессов, не дает нам в них вложиться и насладиться ими. Найдите время для потакания себе, выделите его. Работает совершенно потрясающе. Я работал с многодетными матерями, у которых там бизнес-проект и трое детей. И мы находили первым делом в их расписании, Час или полтора на какие-то удовольствия. Ставили их чаще всего на утро, так, чтобы у них с утра было ощущение стыда такое, что они потратили время на себя, а не на детей, не на семью, не на свой проект. И они потом с этим ощущением такого стыда гораздо полнее и интереснее вкладываются в эти процессы. До этого у них было состояние, которое можно было бы назвать выгоранием. И седьмое, да, это вопрос передрессировки себя. Это э, идея того, что мы не позволяем себе приучать себя испытывать удовольствие от откладывания. Задавайте себе вопрос, насколько быстро и легко я могу решить этот вопрос прямо сейчас. Потому что, когда мы испытываем удовольствие от откладывания, мы приучаем себя к откладыванию, потому что мы постоянно получаем вознаграждение за это. И это неэффективно. А, да? Приучите себя исп испытывать раздражение, когда вы откладываете и испытывать удовольствие от выполнения. Если вы научите себя праздновать мельчайшие сделанные вещи, то мозг начинает ожидать. А для мозга самое важное – это ожидание удовольствия. Мозг начинает ожидать, что я сейчас это сделаю и получу удовольствие. Вау, конечно, я хочу это сделать. Так работают наркотики, социальные сети и другие приятные вещи. Вот, Спасибо вам огромное.